Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить сюжет в Imperion Galactic Survival версии 1.5. Всем приятного просмотра. Мне в комментариях напомнили, что есть такая вещь как экранный переводчик и я думаю сейчас поэкспериментировать его немножко поиспользовать. У меня с едой немножко напряг есть. Так, вот этот малый конструктор я, наверное, пока ставить никуда не буду. В игре, скажем так, говорили, что нужно строиться вот на врэкидже. Я что-то этого совсем не хочу. Я думаю, что все же ничего не, будут, не будет, если я начну строиться именно, именно здесь. Так, давайте немножко прокопаемся еще. Так, значит ядро у нас есть. Давайте попробуем его разместить. Так, особо это не хочет она делать. Так, значит, делаем Ну, где же тут ядро? Так, основа, база, вот Сейчас оно немножко его произведет Здесь только одно ядро нужно И уже можно будет себе спокойно ставить его на базу Так, блоки искусственной массы это... Что, не раньше я этот блок не видел. Так, теперь оно сюда не хочет уже. Так. Ну да, теперь можно поставить. Опускать можно с помощью кнопочки Page Down. как бы его покрутить что-то там об этом ничего не говорилось ну, ладно, давайте немножко опустим и наверное база будет идти как-то в ту сторону так, у нас есть ядро талонам это понравилось, а то я что-то не заметил так, теперь давайте поставим топливный бак пока, наверное, пускай тут и стоит. Хотя нужно еще немножко пораскапывать это место. В комментариях также писали, что я пошел немножко не по той дороге, можно было это все пропустить, но все же мы проходим сюжет. Здесь нам предложили, и я думаю, что все же стоит это делать так что у нас там талоны как с нами относятся так отношение талон дружба так отлично теперь мы поставили хм. так карго контейнер Так, что мы здесь еще сможем поставить? Хм. Так, для начала, я так полагаю, нам нужно... У меня есть камень, можно поставить бетонные блоки. Давайте базу выберем. Стальные блоки, бетонные блоки. Давайте возьмем хотя бы 10 штук. Этого хватит, чтобы сделать хоть какой-то пол, где я смогу себе уже расставлять другие. какие-то Блоки. Так. Ядро, пожалуй, наверное, будет в стене. Так, значит, здесь вход в пещерку. Закопаем мы ядро. Тогда, скорее всего, здесь где-то я сделаю сам вход. Убитый камень, ой, не то, М да к сожалению этих блоков я много забрать не смогу, только по одному таскать придется, так, еще один блок Возможно взять Поставить, зато возможно Так, выбросим весь хлам Сюда а конструктор Довольно много места занимает Так, заберем Так, прокопаемся сюда Наверное Пол я буду строить из дерева Оно как бы дешевле получается и все же надеюсь, что сюда в эту мою базу зераксы особо проникать не станут. Так, вот я дро, ну, вот так. Давайте попробуем какой-то фонарик сделать. Вот, у меня есть переносной прожектор, пускай тут пока производится. Я думаю, поначалу можно им даже пользоваться. Так, сюда. Хоть я потом как-то переделаю. Вместо аварии. Радиация откуда тут? Так, фонарик там, наверное, уже произвелся. Камушек пока буду сбрасывать. Так, давайте пока сюда направим, пускай освещает. Получается, вот этот вот топливный бак у меня будет э, как бы в стене. Я его потом отсюда куда-то уберу, пока я еще особо не проектировал базу. Так, вот уже какой-то уголочек у меня есть. Давайте теперь поставим реактор. Так, реактор... Ну реактор пока будет Здесь хм. А как-то мне ничего Не Как его Не засчитывает Скорее <свист> всего нужно будет Так кстати Попробуем переводчик использовать да довольно криво все работает так и а если этот контейнер сюда ставлю да все же э все ставится так как нужно появляются у меня галочки так установите малый конструктор давайте я еще поставлю несколько бетонных блоков на производство Нет, сотни это много Несколько десятков Думаю, пока для начала будет достаточно Потом уже за кадром я буду Расширять эту базу Но на поверхности я совсем не хочу жить Так, немножко продлеваем все Нужно будет, кстати, сделать и шкафчик для амуниции, чтобы одеть свой костюмчик. Там я смогу немножко больше таскать всякого хлама. И также появится джетпак. Так, давайте поставим уже конструктор. А где конструктор? потерял так или все же я его поставил нет не поставил а друзья я конструктор потерял как так-то тут нету корешки а вот он этот конструктор так давайте переводить получите доступ к маленькому конструктору ну, давайте получим доступ конструкторы должны быть связаны с грузовые единицы, чтобы иметь возможность работать. Для этого щелкните раскрывающийся список рядом с вводом в верхнем левом углу и выберите контейнер из раскрывающегося списка, чтобы подключить его к производственной логистике этого конструктора. Следующее. Так, дальше. Чтобы улучшить обороноспособность позиции, создайте и разместите стрелку, ибо и ящик боеприпасов, ну, я так понял, турель здесь хм, довольно кривой перевод. Нажмите кнопку знака восклицания, то есть, я так понял, единичку. Справка на над очередью стройца, чтобы узнать больше о том, как добавлять материалы, получать созданное устройство, логистическая сеть и многое другое. Так, хорошо тогда здесь нам нужно указать контейнер раз и контейнер 2 так теперь place and gun. походу нам придется строить оружие скорее всего для базы э, давайте я теперь вот этот вот хлам перетащу куда-то туда это я заберу пока я буду все скидывать в этот контейнер что у меня тут стоит потом уже будем как-то это все дело фильтрировать так пока термовентилятор пускай стоит тут Так, что отсюда можем забрать? Так, кстати, нужно будет и холодильник тоже поставить. Да, и наверное потом все вот эти вот блоки бетонные, которые я сделал, я их, наверное в другой пока контейнер буду складывать. И, наверное пускай они все же останутся у меня в том мобильном конструкторе портативном вот так пока 20 штук так нам нужно пока защищаться нужно поставить какую-то турельку давайте так и сделаем так оружие даже наверное выберем базу большой конструктор боекомплект давайте возьмем охранная турелька есть Так, вот шкаф амуниции можем поставить. И в вооружениях вот охранные турели есть. Получается, с одного крафта мы имеем 50 э, патронов. Так, а почему же ты не работаешь? А потому что у нас нету никакого топлива. Так... В таком случае я сейчас пойду нарублю какого-то дерева. Так, вроде бы, наверное, я надеюсь, что сейчас никаких. Тут не будет полза чуваков злых. Поставлю я на производство топлива. Так, 5 бревен. Заправлю немножко базу и потом к вам вернусь, когда будут уже турели готовы. Итак, я уже насобирал немножко дерева. Вот у меня уже немножко топлива произвелось. Кстати, сюда мне залез инфицированный, убил меня. Так, топлива довольно много сюда нужно. И вот у меня уже есть все нужные мне вещи. Так, шкаф амуниции я забираю... Еву забираю, легкую броню забираю. Что мне там еще нужно? Турелька. А где тут моя турелька? Так, патроны есть. Вот они. Так, а турелька, наверное, еще не произвелась. Хотя должна была. Нет, на нее не хватает электроники. То есть это, скорее всего, медь и моторы. Так, тогда я сейчас еще покопаю камушка. Да, наверное, именно камушка. Можно сейчас уже одеть броню какую-то. Так, значит, тут можно все это раскопать. Сделать еще небольшой проход так а блоки вот я их сюда поставил так 6 значит блоки сюда и все только один блок ладно в целом мне не и этого хватит а ну. Теперь можно одеть броню, нет, на броню и одеваем Еву, все по идее уже должно быть попроще, вот у меня джекпак есть, так теперь нужно насобирать еще ресурсов, так бура у меня таки нету наверное и сделать его никак не смогу, нет бура тут пока нету, а заряд бура зато могу сделать. Значит, сам бур должен быть. М -м -м -м, да пока его как-то не наблюдаю. Странно, заряд сделать можно, а сам нет. Да ладно, я пока сейчас расширяюсь когда уже будет более-менее что-то тут, тогда я к вам вернусь. Итак, у меня здесь сейчас складывается одна проблема, даже две проблемы. Здесь везде мне очень жарко, и охладиться я могу только уже возле самого термовентилятора, и то не всегда. Как видите, я сейчас нахожусь возле него, и у меня температура не падает. Вторая проблема у меня нету никакой еды. Так, самое главное то, что я смог произвести наконец-то турельку. Давайте поставим ее, наверное, сюда. Так, охранная турелька. Так, а смогу ли я ее скажем вместо стены поставить так, утилизация так, у меня там вроде бы был э, мультитул давайте я его возьму один заряд даже есть к нему так, пока я выброшу патроны, мотоцикл мне один блок нужно все же собрать. Так, перезарядка. Так, бетонный блок я собрал. Вот такую турельку я хочу. вот так пускай она будет нацелена в ту сторону на вход теперь э, этот блок поставим пока куда-то сюда это все нужно сейчас загерметизировать потом я сделаю еще немножко э, углубления. Также поставим сюда кислород, если он в целом будет нужен. Так, патроны у меня есть. Теперь, чтобы это все, моя защитная система работала, ну, мне нужен б-комплект. На него хорошо, что в целом ресурсов хватает. И, наверное, чтобы далеко не бегать, нужно будет поставить вот этот вот пищевой процессор и холодильник. Но это с учетом того, что мне на него хватит ресурсов. Так, забираем Б-комплект. А он тут только одного размера. Ладно, пока будет стоять тут давайте прочитаем, что тут написано обратите внимание, что боеприпасы всегда нужно класть в ящик с боеприпасами оттуда турели автоматически перезаряжаются добавить боеприпасы в контейнер ящик без боеприпасов не получится для вашей личной защиты теперь вы должны создать и разместить шкафчик для брони, чтобы экипировать и модифицировать свою броню Откройте панель управления, нажмите кнопку Заполнить все под списком боеприпасов. Давайте так и проверим. Так, заполнить все здесь есть кнопка. Ладно, в любом случае, сделаю так. А, могу управлять. Ладно, пускай стоит себе. Мне вот эта вот штука теперь нужна, судя по всему. Так, а если я ее уберу? Нет, обратно я ее уже, скорее всего, так не поставлю. Давайте все же проверим. Есть значит экипируемся place clone chamber поставить станцию клонирования я так понял так станция клонирования так камера клонирования так такое дело у нас есть Заберем вот это. Вот это. Так, термовентилятор я отсюда заберу. Поставим камеру клонирования. Так, процессор, Equip growing plot. Так, это нужно перевести. Так, в общем, здесь нам нужно поставить пищевой процессор, обустроить подрастание участок оборудовать все для выращивания растений место выращивания и поместите завод какой-то там так для тогда для этого всего мне нужно будет немножко расшириться сейчас я наверное этим займусь за кадром. Итак, я генератор отсюда убрал, потому что он мне греет здесь воздух, это мне не нужно. Так, произведу одну дверь. Наверное, сразу же откроем лампу. Я вот э, сделал уже комнатку. Так, генератор я перенес сюда. Ну, вот он у меня стоит. Так... Тут у меня потом будет кислород. Ну, я думаю, что не стоит его сюда запускать, ставить вентилятор, потому что в целом здесь кислород есть на самой планете. Так, на базах. Значит, лампа для растений нужна. Давайте ее сделаем. Лампа для растений. С едой у меня сейчас вообще конкретный напряг так это я пока пожалуй поставлю сюда так здесь у меня ключевой процессор поставлю его на место генератора который здесь э, когда-то стоял ну, пускай пожалуй будет как-то так Итак, здесь нам нужно удобрение, контейнеры. Так, для удобрения нам нужна очищенная вода. Эх, значит нужно поставить... Опять у меня с едой проблемы. Давайте перемелим, перемолим муку. Опять-таки очищенная вода нужна. Так, конденсатор воды, железная руда нужна, его я, наверное, сейчас сделать не смогу. Конденсатор воды, скорее всего, его нужно открыть. Так, оружие, инструменты, прочее. Нет, конденсатор воды у меня есть, значит, возьмем немножко железо поставим его сюда блин будет он довольно таки долго производиться скорее всего это нет все таки это его лицевая часть так холодильник у меня здесь должен был быть Поставим центрированную дверь Так, температура здесь Должна немножко опуститься Ну, по крайней мере Звуков природы я уже не слышу Так Фонарик у нас есть Давайте я его Пока скину сюда Так, фонарик я Поставлю тут Здесь я уберу один блок Чтобы можно было Поставить грядку Так, конденсатор воды Сейчас произведется Ха, Я уже довольно медленно хожу Так, ну то я то сделал Теперь Нужен конденсатор воды. Так, топливо. Дерево где-то у меня здесь было. Так, конденсатор я пока поставлю здесь. Нужно опять-таки топливо. Так, производится она не особо сейчас хочет. Так, вот у меня тут топливо. Может быть из капсул приметия можно будет сделать топливные ячейки. Да, давайте хотя бы несколько ячеек поставлю. и начну уже генерацию воды и скорее всего я сейчас за кадром пока у меня нету этих ячеек э, побегаю пособираю немножко еды себе так 4 ячейки есть вот сюда давайте их забросим И на этом, дорогие друзья, пожалуй, буду с вами прощаться. Я еще за кадром поставлю здесь, точнее, даже не поставлю, приготовлю грядку. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я буду вам обязательно на них отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.